Блин, побежал. <связывая> Дорогие друзья, с вами я Ромикс. И мы продолжаем в, в, в Лиде Я забыл про новенького там. Вроде он тоже хотел со мной пойти. Я забыл его взять. Поэтому возвращаюсь обратно в городишко. Так, собираем, чтобы у меня был более чистенький инвентарь. Беру все собой еды. Вот, а, да. Да, да? Ой, да, да? мой. Пошли в город, я тут без себя ушел. Какой? Какой город? А, а ты ч говорил, да, про город? Кстати, спасибо, мне голову начали строить, но так и не закончили. А, ну да, ладно. Вс, побежали туда. Полетели. Иды взял. Ты? Да, еды и взял. Так, пойдем туда. Он вроде в той стороне. А может, и не в той стороне, Набежать бежать очень много, поэтому. За мной, за мной. Вроде mm. где-то там. Мы бежали целый день. Я <запарился>, ну, <мы>, запарился. Мы, конечно, отдых останавливались. <запарился> Еду я Увершим брал у тебе. свою я не тратил. Неужели? <запарился> где у них уверен, тут вход? что тот... Ха... Ничего себе, а Борис, что за стекло? Ты золото. Стоп, стой! Мы сейчас свалимся отсюда. Так, так найдем сугроб. Возможно, они не самолёт Прыгай. Здесь сугроб. Не похоже на сугроб. Да, нормально. Так... Как открыть Ничего девочки. я понял? Подожди... Чего у тут За защита системы? Тук-таа! Тук, тук, да так, тук, тук, ты чё пьё? Так-так-так-так мы сейчас взломаем от... Бей... дверь откройте. Рабы, они дверь не могут открыть. Эй, кто там есть в городе? Туки-туки. Двери откройте. Инвалины, что ли? Может, там никого нет? Так, стоп, может, у где-то есть? У нас... Там проблемки. Водяные проблемки. Так. Короче, короче... по дедовским методам. Стой. Что у них за неполадки? Ладно. Здесь... Откроем с... старым дедовским методом. Ты что здесь сломаешь здесь? Здравствуй, Зой. Ой, какая-то розовая. Неправильно построила, не люблю. Перфекционист. Да. Привет! Ну, Привет. Кто, кто, вы, ты? кто ты? Ну, потому что мы ты шли какая? туда. Ридсити, сити понятно. Эм, зоя, богатый ну, город. Зоя. Это богатый город, где живет э, моя мама. Ну, он, там... uh -huh. Так, банк, твой дом. Какой-то да, дед, дед. Я ресурс. награду за первое место. Какой красивый ящик. Агами вообще ушла куда-то. Наверное, все спят. Я. А мы да, тут приперлись. Туки-туки, мой батья а. и депутат. Ты кто такая? Что за бомжиха? Джошки да, встали. Ты, ты, ты. А. Я сейчас прибегу. Прибеги. Очень быстренько прибеги. Дура, Славки, это Зоя. Бедных. Ты не... Смотри, это, как наверное, я могу. Потому что в городе система такая. Да. Смотри, как я могу. Раз, два. Т да ты дура. Ладно. Не буду тебя мучать. Но, короче, Против нас... меня лучше не сражаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек в городе живет. Да, вот это вот возле моей... президента Одри это мэра? Типа моя... Короче, это типа моя, это моя приемная ой, сводная э -э птица, короче, третья. Сводная, родная, приемная какая? Так, я сводная. Не знаю, родная. Вита, ты приемная. Да, да сводная, это, понятно. Наверное... Или ты приемная. Короче, Ланна. Можешь Не сводная короче ладно Выходите в Мэр. Ладно, да. не знаю. А, в Мэр. Выходите да? в как... У вас есть там коины, вот у нас 500 коинов. А, да, это вот эти... Да. Го у, э у меня, мама попали в Lance, у меня у нас есть печеньки. Есть. У нас есть... Это -кредиты. что? Рич-кредиты. -кредиты. Рич-кредиты. -рич да. Так, а мини-игры какие-то есть у вас там? Мы можем поиграть... Мини-игры, может, мы что-то вот, поиграем. Прошу внимания. Вот, вот тут, это раз мини-игра, а вот это там два мини-игра. Так, может, нет, пойдемте там... в эту мини-игру. Тут арена, тут не игра, а арена. Там, наверное, на... арена? Там арена. Там наверное арена. Да. арена. Там наверное один на один, но это же игра. Но так. Может вы нам откроете? Откройте нам, я сейчас с старинским дедом методом. Мы, там, как обычно возрасте, все дела. Может ты там игру? Может ты там игру? Вот там видимо игра запускается. Может ты там игру запустите? Там игра, Та, игра там запускается. Женщина, Ай. женщина в возрасте. Игра вон там. Игра вон да, там запускается. Да, да. Так, что? Встаем на красное. Станемся, встаньте на красную. Короче, моя мама сейчас все объяснит. Итак, э, так, Я так. хочу вон туда. Ай! Че у да, вас за блоки понимаешь? они идут. Как-то вроде как более различный, что надо будет сидеть. На так, встаньте на красную. Так, отлично. Вы Значит, к нам идете да, и сейчас. дадите отсчет. Да все, идите ну, к нам. Один, три, два, один. Так, идите к нам. Да придите к нам, говорят. Ты вообще, вы что, дуры? Дайте мне выиграть. Я хочу хоть где-то выиграть. Так, брысь Наглые, на ну на, Наглющие хамы, хламы. Вы брысь а пошли. Я ходи, Я ходи, Я косяки Среди всех хаси... Брысь пошли. Я турецкий знаю. Вы не знаете никакие языки. Пошли брысь. Мы знаем японский, китайский, не да, я, я знаю турецкий. Турецкий самый сложный. вы достали меня. Все равно я пока лидирую. А сколько пунктов надо набрать? Не знаю. Тут, наверное, по времени. Тысяча. А сколько времени? Я первый раз убиваю ничего себе. Да хватит. Да меня. У, вас бр... у, да вас у вас броня, броня какая-то лютая. У вас броня вот. какая-то лютая. Брыз пошла овца, его. овца драная. Да иди отсюда. Мозги ты куриные. Она... Не... Разберись с ней. Да Награду ты, поделим. Ты... Точно поделим? Ты Здесь одна думаешь? награда дается. Да. Понятно. Значит, не сможем поделить. Ах, ты же собака предательская. Я тебе дал фору победить, но теперь я... Прошла, брысь, овца ты немецкая. Сам пошла. Сам пошла. А вы кажется, мне кажется, или кто-то пропал? М Мэр... Она, видимо, в Сочи уехала. Да задрала а, меня да, это. Всегда так. Будет Давай там делим броню просто потом, а? Как тебе идея? Один ящик, ну там. А? Да вы дайте мне хоть где-то первое место. Ваши мечи это вообще не может не купить за да, всего что 10 тысяч год с кредитов. Пошла нафиг овца, ты куриная. Это мое место. Я здесь. Я зажру ваши мозги. Я вас съем. Брось пошла. Брось пошла овца. Так, я все равно лидирую. Я все равно лидирую. Я не дам. Так, ну это... Так вы дуры, дуры. Да вы дуры просто. Меня обидрало это... Да меня это тоже овца да, бесит. Да и ты тоже, козел, меня бесишь. Все меня бесит. Че уйду с города. Будешь здесь жить. Да, когда время выйдет? Алло. Елена, У моей бабы спроси. Где твоя мама? Я не знаю, нет, я не дам. Где, когда время выйдет? Да, Сколько вы крыс. играете всегда? Подождите. А... Угните. Так, давайте, ну, давайте. Что-таки что наглое. Да, а, где тут... мой? У меня меч украли. Сзади тебя был. Подожди. А, подыщи. нет, вс. Он сзади тебя был, ты его уронил. Сзади тебя был. Я уже узапарился, вы такие тяжелые враги, но я пока лидирую, ну пошла пфуан да ё-моё, а почему у него бойцы набирается, его здесь нет, это чит, он подрубил и читы, это игра кончается так, а что это и победил нас дома, это, нет. Кого? Глубы? Глубы. Больше? У меня я победил. было. Я победила, у меня, было. У, меня было было бы больше... Глуб... у меня было больше поинтов. Зачем вы сразу их очистили? У меня было больше поинтов. У меня было больше. Я выиграл. Давай я выиграл. Ты видела то, что у меня, у меня было И больше Я пой... первее набрал. Я набрал впервые. Все. Ой, очки носить. Я даже издалека увидел, что вот этот чел был. Я Такой, не я, я набрал, ты вообще где была? Ты вообще, как она, как она, я как был была. на первом месте. Я победил, я победил. Я запуталась. Я победил. И все ты это тогда элементарно. Тогда ты получается вот этот. Получается. Это нечестно, я победил. У а меня твой. было две 200, ты тысячи с чем-то У меня было две У меня было две тысячи восемьдесят. Три тысячи. Какие три тысячи Ты даже тысячу не добил. Я говорю практически. У меня две... было две тысячи нагло. У меня было больше. У меня было больше, вы нагрецы. подлецы. Это не честно. У меня видеорегистратор есть. У меня тоже видеорегистратор есть, где я выиграл. Я, я выиграл там. Я так, выиграл. Награду. Мэр, просто вы... мэр это это я, я предлагаю переиграть. Предлагаю переиграть. Мама, без вас. Вы... Давайте без вас переиграем. Без вас переиграем. Я... Стойте, подождите, только не начинайте пока. Без этой, без Зои, без Зои. Она Зоя, не нет, ты Если не... Если я выйду, то я с вас э, дам... Ты мешаешь нам играть. Мы про, вот, все. Да всё. ты дура, ты дупая! Отойдите, она ходи. меня бьет. На счет три. А... Давай. давай. чтобы она свалила, это Зоя. Раз. На три. Раз, два, три. Просто дура, дура, чумангачанга. Свалил. Я буду вот так вот поприять. Да просто Зоя, ты дура! Ты дура! Зай, уйди. Да и уйди. Уйди, свали по тихой грусти. Она буду вас да, смешать и книги. Да, ты боже, я сейчас ее прибью. Она меня уже задр... Шо, она... задрала. Задрала, будто прибьешь говоришь никак. с вами. Она на русском Ай. не понимает. У нее другой язык, наверное. Рич... Ричский какой-то. Речинский. Ступенька, я немножечко, походу. Ты мне так сильно пробиваешь, хотя у нас броня один. Зато у меня веер шаманский царицы. Oh, боже, бедная Натали, моя тетенька. А ты ее сверг, ты вообще какой изверг. И убил ее, пока она спала. Да, пока она спала. Фромикс выиграет у нас Фромикс. До да а 2000, вот это... да, я так понимаю, 5. у вас игра идёт? А, да, до 2000. Да. да ты Зои! Су, я сейчас тебе отфигарю, на дуэли. Тебя отфигарю, Зоя. Нет, поди сейчас я отфигарю, пока я тут есть возможность её поджечь. Ты не хамну Да ты хамну утром, Вайнер, это классный меч. Откуда у тебя, кстати, такой меч? Да, который у вас, у нас, Бравл. Ой, Бравл мой. там игра установлена одна. Бравл пас. Бодж, эээ... хе хе ну, видно, Адриан выигрывает, э, Даже очень хорошо. И он, у нас с ним небольшой расчёт. Ты вообще, ты, вообще где сказал? Расчёт. Я, походу, она со слепым Габриэлем знакома. Эй. С слепым Габриэлем знакома. Не видит ничего. У нас маленькая эта... Ма... У меня я мало... У с... тебя мало? Ну ладно. Ты сказал, погоди. Не послышался ли? Ты что то там вякнул. Да нет. Просто во время игры. Хочешь Ой, что я... тебя. Боже, пожалуйста, прибейте эту Зою тупую. Она меня бесит уже. Со своими Я ей лук это в одном место. Она даже не видит, то, что у нас там попали пару счет, пару этих цифрок. Расход. Она говорит то, что Адриан выигрывает с большим счетом. Что это такое? Одно, я, я верю в одну. No. Uh, um... Я верю, Пабрина уронила, Дай тебе наглецы, наглая дура. И... Давай, давай, давай, давай. Смотри, <свали> я не позволю, не позволю, не позволю, не позволю. А, божечки, иди ты в баню, иди помойся. Иди помойся. Иди помойся, говорю. Ну, ты чё не ум, Ты чё грязный такой? Помойся, помойся. Ой, давай, давай, давай я ухожу этого и выиграть у нас, и выигрывает у нас Андриан. Адриан. Погодите, Ответ. у меня больше, у меня да. больше. Нет. На три поинта, и то это так. уже игра закончилась. Адриан выигрывает в этой драке. Нет, ты просто слепая овца. Все, я слепая, это слепая пасовца. Так, Зоя, я тебя вызову да. сейчас на дуэль, тебя отфигать хочу. Так, так, вот он. Вот, и вот, получается 10. Сейчас я фигарю, снова броню тебя отфигаю. Я уверен. Пойдем. Фигайте, Зоя, пожалуйста. Она я тупая сейчас... немного. Она тупая, немного слепая. Я ее сейчас затурал. Ты ч овца? Ты ч в ца, офигеть, что ты тупая? Так, я смотрю. Она просто да, тупая, она немного слепая, тупая. Вс вместе. Одевай броню. Надевай. Иди сюда. Иди сюда. Смотри, что, что тут есть. Это Ой, что? классно, это что? Так спасибо, это ваши классно. коины, балбесовые. Спасибо, что... У, вас у меня 18 коинов, потом да, каких-то я... рич рубины и стар коины. Ты достала, ты, ты просто дура, дура, дура. Пойдем сразимся дура. с тобой, Зои. Да, в спасибо. дуэли. Сейчас я отфигарю. За дуэль да. вам тут 5 кредитов. Угу. Дуэли в другой а, стороне. Мудрый. Почему одри это говорит, как будто сейчас умрет? Я не знаю. Вот или, наверное, застряла косточка. Да <laughs> куда ты идешь? Вдруг арена не здесь у вас. Это Жена не арена, городе, дура. Ах а, а, ты, забыла, забыла, забыла. Просто дура. Дура, <свят> потому что она <свят> дура, дура, дура, дура, дура, дура. Дура. <свят> дура. <свят> ты что? Это да, что, сейчас случайно мне под руку попал? Давай до... Двух побед. Окей. Один. Да, давайте быстрее уже. Два. Погнали. Ах ты, жаба красная. Ай-яй-яй, кстати, у вас броня очень хорошо Нет, что за меч дурацкий Это дура, это дура Даже ненавижу Боже. У крыша, глюки нет. там нет ну стой, дура. Еще раз давай сразимся Это последний раунд Хорошо, дура. хорошо Шулела. Стой, Отца. не стреляй У раз. тебя есть? Отца, а, все. Мне еще нормально лук наш. Давай, на счет три. Раз, два, три. Ну Давай, ты прибей эту дуру, пожалуйста. Она меня так сильно мешала нам всячески. Да? Я наперед стреляю. Так, так, так, бежим, бежим, бежим. Да ты... Да ты тупой! Я... Ладно, первый дали, вы, ты выиграл. Пять кредитов, пять кредитов. Не, еще послед так, игра... да, вы же еще последний раз. Когда вижу, еще один раз играть. А, сейчас да. должен быть решающая игра. А Подождите, там, сейчас я зарез... за этого за... по... по... поедем, поем, поедем. Давай, я могу тебе дать золотой яблочко одну. Ой, не давай, давай, давай, я тебе отфигарю потом, следом. Не, ты именно, именно сейчас. Я... Хорошо, ем сейчас. Потом поем. Ладно, сейчас ем, сейчас ем. Да ем, ем, ем. А Все, раз... давай. Подожди, подожди, подожди. Чтобы подожди. ты по отрегинился? <свят> Все, я выпил. Точно. <свят> Точно. Еще Такие раз, Дура, меня прихлопнешь, ты я слепая. тебя ебью. Дань, слепая, вам же Хаслав. Да, давай, давай, Ты слепень, чем слепый Габриэль. На. Да, хватит, давай. Спасибо. Она слепень, чем слепый Габриэль. Раз, два, три. Не зря ходил на... У нас в городе были репетиции по лукам. Как стрелять правильно. Ай. Ай. Ай-яй-яй-яй. Тупые. Я дерусь за... У вас... ха ха, -ха! Пять кредитов, мэр. Спасибо. Привет. Я... У да, меня жаль, уже... Давай... Зоя, давай, Зоя, давай теперь... Падше, потому что ты овца На. тупая. Ой, спасибо. Давай, давай, хорошо. Давай, сразись а, с его, просто, давай. Жестко, отфекай. А ты, ты поболеешь. Ты... На тебе, овца тупая, получи наглуха. На тебе, овца тупая, получи наглую. Наглая, наглая овца. -на наглая овца. Это был удар сзади, это тупая одри. Одрень... Ну и пошла ты. Я давай, давай, это. Давай. Я слышу голодаю в рай. На мне сияет моя золотая броня. Да. Я тебе сейчас разнесу как ту зигрелку. Раз. Ну ладно, нечестно. У нее одно хп было. Так, ну я выиграла. сейчас. Давай еще раз последний. Мэр, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Видишь, сухуй проигрывает. Давайте все четверон. Давайте все четверон. Нет, нет, нет. Не хочу себе все портить. Не, не давай, давай. Я И, кем я ага, вас фиг пробьешь. Очень... Очень... <связывается> а <связывается> где этот? Олег, не знаю. Же, давайте. Раз, два, три. Раз... Просто, Раз, <связывается> что? Ну-ка, давай, Ты я с тобой, Мариха. <связывается> Насчет. Подожди. Насчет. А Ай! На. Дура, дура, Славки. Просто. Славки, Славки, Славки. На. одно ХП. Все, короче, я пошёл, Этот, Я пошел. Я пошел, я э. Что, какой нагрузик-то? Все, спасибо. Получай. Ну все, я, я обиделся. Я Стой, мы останемся где-нибудь у вас там. Переночевать, может, нет? Можешь переночевать? Я буду спать здесь. А я у... буду спать, а я я буду спать с... у Зои дома. Зои, поспеш на улицу. Нет, не, на улице, не, Зои, поспеш на А у тебя у самой-то кровати нет. Ладно. Нет, есть она? Нет, там... Ты просто слепой, ну ладно. Я уже везде у нее попал. Ты просто, мать идет моя кровать. Она этот. На... <гас> Бурдук. Э -э -э, ну это хорошо. Валите отсюда, а... я здесь сплю. Все, короче, я буду спать. Все, всем пока, Так, привет. Ой, уже <плодица> утро, пойду спать, надеванчик. Сп я спать, я спать, все, пока.